Всем привет! На связи Кузнецов Никита. Вы смотрите канал Настольный теннис для всех. В первую очередь я хотел поздравить вас, зрители моего канала, с наступившим Новым Годом, с Рождеством. Пожелать вам крепкого здоровья, терпения и, самое главное, больших спортивных успехов. В комментарии под этим видео я хотел бы, чтобы вы написали, как вы провели свои новогодние праздники. Может быть, кто-то посещал тренировки, какие, кто отрабатывал элементы, возможно, кто-то посещал турниры. Буду очень за это признательным. Сегодня я хотел бы рассказать о подаче, которую исполняет один из лидеров нашей сборной по настольному теннису Александр Шибаев. Я считаю, что его подачи достаточно сложны в приеме, достаточно качественно он их исполняет, и поэтому решил более подробно разобрать вообще тактику, что он делает после своей подачи, так как подача как вы знаете, это единственный элемент, на который не может воздействовать ваш соперник. Итак, давайте более подробно посмотрим видео и разберем те главные моменты, которые делает Александр во время подачи и после нее. Итак, друзья, давайте рассмотрим подачи, которые выполняет Александр. На этом я так собрал небольшие нарезки. Вот смотрите, на этом кадре он выполняет подачу с нижним боковым вращением. Владимир Самсонов принимает подрезка, а не скидкой и сразу идет атака. То есть выполняется подача боковая, но немного с нижним вращением, для того, чтобы соперник не мог активно по ней сыграть, а отдал ход. Это подача боковая, с обратным вращением, очень качественно исполнена. И э, Владимир ошибается на приеме этой подачи. Еще одна бок... обратная подача, но уже с нижним вращением, посмотрите, и сразу после нее идет атака. То есть, подача либо с... обратная нижним вращением, может быть, либо с боковым. Это подача также нижнебоковая. Также, посмотрите, после этой подачи не последовала скидка, а была был э, прием через укоротку. Вот и нижняя подача. Очень хорошо работает кисть. Отводится и резкое сцепление с мячом. Это Нарезка из другого матча с Дмитрием Овчаровым. Здесь Александр исполняет подачу нижним вращением. Обратите внимание, как работает кисть и движение э руки приходится как бы под мяч. И рука далее идет вниз. Вот посмотрите еще раз. Нижняя подача с сильным вращением. И также хотел обратить ваше внимание на подброс Александра. Мяч он подкидывает также не вертикально вверх, потому что многие пишут мне в комментариях, что я постоянно накидываю мяч на себя. Это допускается в определенной мере и как вы видите даже на таких крупных турнирах судьи с Александра не снимают очки и не делают ему предупреждения, потому что все это в рамках допустимых пределов. Еще одна подача в исполнении Александра, также с нижним боковым вращением, и после нее идет атака. Вот вид сверху тоже очень интересно. посмотрите в какую зону выполняется подача в центр, чтобы сопернику было неудобно принимать, и далее идет атака. И в конце, как обычно, рубрика «Полезные советы». Я настоятельно рекомендую вам перед тренировкой приходить немного пораньше и минут 15-20 отрабатывать подачу. Разные длинные, короткие, в разные точки стола. И это позволит вам более уверенно чувствовать себя при игре на счет и э, даст вам большой прирост в игре. В этом видео мы разобрали то, какие подачи подает Александр Шибаев, его комбинации. Надеюсь, вам все понравилось. И те, кто находится в городе Москве, под этим видео будет ссылка на мой сайт. Он называется «Теннисник». Заходите на него, смотрите. И у кого возникнет желание, можно записаться и потренироваться лично со мной. Ну что ж, рад был снова вас видеть. Вы смотрели канал Настольный теннис для всех. Всем пока!